Всем привет, друзья! Как вы уже поняли из названия, сегодня я буду переделывать задний центральный катафот на автомобиле Kia Rio 4. Буду устанавливать туда неоновую ленту. Почему неоновую, я расскажу чуть позже. Вообще, изначально, когда автомобиль Kia Rio в четвертом кузове вышел на рынок, я почему-то думал, что задний центральный катафот имеет какую-то подсветку, а на деле оказалось, что это просто декоративный элемент. И на мой взгляд, это очень странно, очень странное решение со стороны Kia. Все-таки, если бы этот катафод подсвечивался, было бы намного интереснее. Ну да ладно. Также, друзья, вы, наверное, в курсе, что на нашем любимом сайте AliExpress появился задний центральный катафот для нашего автомобиля уже со встроенной а, светодиодной подсветкой. Но есть несколько причин, по которым я не хочу покупать именно китайский катафот, а переделать именно свой. И первая причина, друзья, это, конечно же, цена. Цена, я считаю, что очень космическая для такого катафота, в который просто встроили светодиодную ленту. Насколько я знаю, что она варьируется от 7000 до 10 тысяч рублей. Вторая причина, друзья, это то, что катафот все-таки предназначен для автомобиля Kia Rio а, на китайском рынке. А как вы все знаете, что в Китае нет автомобилей. В четвертом кузове есть автомобиль Kia K2. И чтобы установить этот катафот, все-таки приходится его немножко допилить. И третья причина, друзья, это то, что он DRL. Что такое DRL? Это когда видно на светодиодной ленте, как светится отдельный элемент, то есть отдельный диод. Поэтому я все-таки буду ставить неоновую ленту. И в этом видео я покажу подробно, как я ее буду устанавливать, что нам для этого понадобится. И сразу скажу, друзья, что цена выйдет у меня в два раза дешевле, чем стоит этот катафод на сайте Алиэкспресс. И да, друзья, вы можете посмотреть внимательно на этот катафот. Это от топовой комплектации, от комплектации премиум. И вы можете заметить, что здесь идет некий светофильтр, такой цельной полосой. А на наших фарах немножко сделано по-другому. Здесь идет светоотражатель, он идет полностью по фаре с этой стороны и аналогично с этой стороны. На родном катафоте мы можем наблюдать такую же картину, но данный катафот, как я и говорил, у меня теперь выглядит вот так вот. Он довольно-таки в плачевном состоянии. И вот, пожалуйста, вот данный светоотражатель я сейчас приближу. А вот так вот он выглядит во всех версиях, кроме премиум. И, друзья, сразу вам скажу, если вы думали, что здесь есть герметик, и что данный катафод сделан по принципу фары, то, друзья, это не так. Не верьте тому, что написано в интернете, и то, что говорят на ютубе, некоторые блогеры говорили, что здесь герметик. Нет, друзья, здесь идет спайка двух элементов, черного элемента задней получается, и... Красные, поэтому располовинить его не получится никаким образом. И в связи с этим был... Куплен такой вот катафот от премиум версии, как я и говорил И хочу сказать огромное спасибо своему подписчику Сергею из города Волгограда Так как он купил данный катафот для меня и выслал его в мой город Самару Сергей, огромное тебе спасибо, если ты смотришь это видео Итак, вот, друзья, данный катафот мы с вами будем переделывать Сейчас я его буду снимать и покажу, что нам понадобится для переделки Итак, друзья, для того, чтобы снять центральный катафот нам необходимо для начала снять задние фонари. Крепятся они на трех гайках с этой и с этой стороны. Дальше мы будем выкручивать сам катафот. Также он держится на четырех гайках. Раз, два, три, четыре. Помимо гаек есть еще два крепления, две клипсы. Первая и вторая. Получается, после того, как мы э, выкрутим все четыре гайки, на данный клипс необходимо будет нажать посильнее. Если рукой неудобно, то можно использовать плоскогубцы. То есть мы нажимаем, тем самым отжимаем клипсу и вытягиваем вверх катафот. Так, друзья, что нам понадобится для того, чтобы установить в катафот неоновую ленту? Естественно, сама неонка. Вот так вот она выглядит. Почему я говорю, что это неоновая лента? Вообще, это, конечно, светодиодная лента самая обычная. Просто она установлена в такой силиконовый чехол. Тем самым она дает свечение цельное, то есть цельной полосой. То есть выступает как некий светофильтр и, соответственно, когда данная лента светится То нет никакого эффекта DRL, То есть не видно точно светодиодов Я уже ее предварительно проверил Светится она очень ярко Свет идет с верхней части Как раз вот где у нас красная сторона а, Здесь изначально идет Некий штекер такой под блок питания, я его уже переделал на такой коннектор Коннектор я заказывал на Алиэкспресс Также ссылку я оставлю на саму ленту, она довольно-таки дешевая, продается метром Насколько я знаю, что катафот примерно 70 сантиметров, соответственно, саму ленту мы будем подрезать Коннекторы я буду использовать вот такие То есть у нас на конце используется один с этой стороны и другой стороны провод То есть дополнительно нам необходимо будет еще взять кусок провода Здесь я вот тоже уже подготовил Дальше термоусадка Я взял набор, тоже довольно-таки дешевый Здесь разные размеры, соответственно, под разные сечения проводов Так, дальше нам понадобятся еще вот такие вот коннекторы Также куплены на Алиэкспрессе Для соединения к штатной проводке Для того, чтобы наша светодиодная лента светилась ну и, соответственно, я также заказал специально понижающий модуль. Вообще, в идеале я хочу поставить два. Для того, чтобы катафот светился при включении габаритов и при нажатии на тормоз. Но я не знаю, получится мне это реализовать или нет. Если не получится, то, соответственно, хотя бы одно свечение у нас будет только от габаритов. Я думаю, что это, в принципе, будет достаточно и будет смотреться очень эффектно. Итак, я... Буду использовать вот такой вот мини дрель с удлинителем. Насадка у меня диск. Моя задача сейчас диском пройти по периметру примерно вот до сюда. Вот где вот эта трапеция получается сверху и снизу. Там как раз у нас лежит наш светофильтр. Моя задача его отсюда вытащить, срезать крепление, которое его держит. И, соответственно я его буду сбоку вытаскивать пытаться Если не получится, то придется резать тогда по всему периметру Данные крепления, с помощью которых э, катафот крепится крышки багажника Срезать ни в коем случае нельзя Если, друзья, вы будете делать так же, то необходимо прорезать под ними Если у вас нет мини-дреля, то вы можете это делать горячим ножом И прорезать под ними, соответственно оставляя эти крепления на месте Итак, показываю промежуточный результат друзья смотрите здесь в самом начале я сделал немного такой вырез здесь я прошел как раз диском который я вам показывал под креплением там у меня чуть поуже получилось но это не страшно и дальше я прошел срезал крепления те которые держали как раз вот этот светофильтр все 6 штук Если вы присмотритесь, то это крепление держится на двух стенках, то есть сверху и снизу Наша задача срезать по бокам эти крепления И, соответственно, когда мы все крепления срежем, мы его сможем вытянуть с этой стороны, то есть просто вот так вот вытягивая Ну что, друзья, все, дорезал я до конца Получилось у меня вот так вот То есть я полностью по периметру прошел Прорезал под штатными креплениями И, соответственно, после того, как прорезал, я смог вытащить вот этот светофильтр. Как я и говорил, что можно использовать либо горячий нож, либо паяльник с тонким жалом. Но это все делать аккуратно. Лично я использовал мини-дрель. У данного метода есть как плюсы, так и минусы. Плюс в том, что срезал я довольно-таки быстро, но минус в том, что когда режешь, ошметки срезанного и поплавленного пластика летят в разные стороны, соответственно попадают также внутрь катафота. Перед тем, как вытащить светофильтр, пришлось выдувать всю эту стружку, иначе если вы будете вытаскивать светофильтр, то поцарапаете, соответственно, пластик внутри. Сейчас моя задача поставить светофильтр обратно в том же положении, в котором он и был, и дальше сам светофильтр откнуть вот эту ленту красной частью вовнутрь. В общем, перед тем как установить неоновую ленту, нам необходимо ее подрезать по размеру цвета фильтра. Заводим ее в самое начало до угла, получается вот. Также доходим до угла с другого конца и смотрим, где у нас риска. Риск у нас получается вот это. Здесь мы ее и будем обрезать. Так, ленту мы подрезали по размеру. Теперь заводим ее, получается, с конца Так, все, лента на месте Сейчас мы ее будем фиксировать термоклеем То есть начнем с конца, здесь зафиксируем и будем выравнивать и также по периметру проклеивать Так, все, термоклеем здесь я прошел, лента довольно-таки ровно приклеена, везде клеить не стал, потому что все равно будем здесь все заливать герметиком. Так, теперь нам необходимо взять либо герметик, либо, как у меня, стекольный клей и, соответственно, все тщательно загерметизировать для того, чтобы у нас туда не попала влага. Ну что, начинаем? так все герметик нанесли точнее стекольный клей теперь надо все равномерно размазать так теперь нам необходимо подготовить понижающий модуль чтобы в дальнейшем его подключить э, к проводке автомобиля то есть к проводке габаритов ссылку на такой модуль я оставлю в описании сейчас я подготавливаю э, провода которые идут на вход здесь все подписано друзья здесь написано in плюс, in минус на обратной стороне то же самое стрелка также показывает то есть Сюда входит напряжение, сам модуль его понижает, либо повышает и отсюда выходит. У меня по штекеру получается, что коричневый это плюс, синий это минус. Сейчас я пропаяю здесь контакты, с этой стороны у нас будут выходить провода к нашему катафоту. Модуль я также буду убирать в термоусадку. Для того, чтобы в него не попала никакая влага Провода я также замотаю либо изолентой, либо посажу на термоусадку Сейчас я все подготовлю и покажу схему Так, что делаем дальше? Смотрите, друзья Сюда вот, в это отверстие, где у нас установлена была клепка Здесь их две, здесь и здесь Через эту я буду проводить провод, который будет подключаться, соответственно, к нашей подсветке к катафото Здесь я уже подготовил термоусадку. Соответственно, вот эти два провода у нас выходят сюда. И подключаться мы будем к габаритам. Габарит у нас идет вот эти два провода. Розовый и черный. Розовый плюс, черный минус, соответственно. Поэтому схема такая. Берем вот такой вот китайский коннектор и будем подключать через него, то есть нам необходимо будет два таких, один у нас пойдет на плюс, другой на минус, соответственно цельной провод мы протаскиваем сюда, вот таким вот образом у нас получается здесь будет плюс, теперь берем наш понижающий модуль, берем плюс, это у нас коричневый провод и вставляем вот сюда и зажимаем аналогичную процедуру делаем и для минуса для массы также поставили сюда коннектор и синий провод от понижающего модуля вставляем сюда и зажимаем так друзья все готово коннекторы у нас подсоединены к штатной проводки ничего срезать не нужно коннекторы очень удобный ссылку я на них также оставлю в описании теперь нам нужно вот эти два провода соединить соответственно вот сюда это у нас выход получается у нас приходит сюда напряжение мы его здесь можем регулировать вручную в общем будем настраивать уже когда стемнеет чтобы у нас все равномерно с габаритами светилось ну что друзья все у меня получилось все подключил проверил все горит отлично сейчас я все собираю на место все аккуратно укладываю и показываю вам конечный результат Ну что, друзья, момент истины Сейчас чуть потемнело Покажу, как при таком свете Светит задний катафот И когда полностью стемнеет Смотрите Согласитесь, друзья, самодельный катафот смотрится намного интереснее, чем китайский с Алиэкспресс. На все про все я потратил 2 дня времени и половиной тысячи рублей. Один день ушел у меня на то, чтобы вытащить светофильтр из катафота, а второй на то, чтобы вставить туда светодиодную ленту, все подключить и собрать. И, кстати, тот модуль, который я подключил к светодиодной ленте, он отвечает за регулировку напряжения. Соответственно, если мы понижаем напряжение, то яркость светодиодной ленты понижается. Если повышаем, то увеличивается. Надеюсь, друзья, в этом видео я все все вам подробно рассказал и показал, как сделать самодельный светодиодный катафот на автомобиль Kia Rio 4. Пишите свои комментарии, что вы об этом думаете, будете ли вы переделывать свой катафот. И да, друзья, забыл сказать, сейчас катафот подключен только к габаритам. В дальнейшем я хочу переделать и сделать еще дополнительно, чтобы при нажатии на тормоз он загорался еще ярче. Так что, друзья, подписывайтесь на мой канал, не пропускайте новые видео. Всем удачи на дорогах, всем пока.